Добрый день. Какой сегодня морозец, минус десять. Ясное небо, вообще почти голубое. Тут было, когда переход с тепла на холод, небо затуманино. Многие мне информировали, что вроде как дымка. Но это естественное, природное условие, то есть когда влажность поднимается, испарение она закрывает то есть и замораживается на высоких на высотах и потом она проходит вот это ясно становится когда уже более морозно как бы испаряться уже нечего, все испарилось. хотелось бы все-таки немножко на другую тему поговорить есть некоторая информация пришла то есть люди делают запросы как сделать так чтобы почистить нашу землю русь от паразитов скажем так пришло вроде бы пакетным информация пакетом что как бы требуется ваше желание на то чтобы мы помогли и грубо говоря я так понимаю импульсным оружием то есть это будет зачищено но они предупреждают о последствиях которые якобы мы должны сами себе взять. Почему я и пытался связаться с мистиком, но, я так понимаю, информация была больше для меня, и то есть мое решение в некотором плане самостоятельно Пришел к следующему выводу, что если они хотят помогать, пусть помогают и берут на себя ответственность за то, что они тут делают. Вот так получается, что некоторым... То есть, да, моментально убрать всех, это, конечно, хорошо, но, извините, из этих, кто убрали, некоторые могли со временем и как говорится осознать свою деятельность и подняться на более высокие уровни то есть а мы получается вмешиваемся непосредственно в убийство то есть эту карму получается не совсем корректно поэтому если они хотят помогать пускай делают если они сомневаются значит есть эти технологии у нас и вот это вот направление импульсного оружия поработать каким-то. То есть поднятие какой-то энергетики до определенного уровня, чтобы она зачищала какие-то территории уже непосредственно. То есть это ближе, наверное, к боевому, получается, использованию. Но прорабатывать можно в этом направлении. Дальше я вот посмотрел фильм «Сталинград. Кто выживет?» Ссылочка попробую закрепить, чтобы мистик закрепил. В первом комментарии. И там говорится, что сейчас используется еще технология, так скажем, Германии. Концлагерей. То есть, когда достаточно такими небольшими, то есть, занять людей бесполезной работой. В принципе, что большинство и делает, это работа до... Я еще говорю туалет и опять работа, дом. То есть попить, пожрать и поспать. Дальше ввести правила, сам взаимоисключающие. То есть на данный момент то, что вот этот масочный режим ввели, в принципе они исключают очень много правил. Дальше коллективная ответственность. То есть они... Переводят, что, допустим, если кто-то нарушает масочный репрессив, вот этот коллектив, то есть вот эта масса, толпа начинает шпенять того, кто не носит. Даже там, ну, в этом же фильме сказано было, что я был, когда там избивали человека в метро 6 ментов. А почему, говорит, я должен, грубо говоря, портить себе здоровье насямарского, а он должен дышать свободно? То есть вот это вот это коллективное, <смех> то есть грубо говоря, была такая когда-то фраза: кто управляет толпой, тот управляет миром. Ну, то есть к этому надо тоже будет как-то подумать и проработать. Дальше идет, что от людей ничего не зависит. Но мы, те, кто осознанный, как раз вот это, весь мир как раз и зависит от наших мыслей. И этот, В принципе, говорят, что от нас ничего не зависит И мы ничего не делаем Мы, грубо говоря, текем по тому правилам Которые нам навязываются Ну тут еще Ну, уж вы этот фильм посмотрите Там достаточно интересно Поэтому, грубо говоря, сопротивление Мистик и говорит там На бытовом уровне Это тоже сопротивление По крайней мере, не надо, конечно, может Как бы бить по ушам, но можно всегда этот само сказать, чтобы не правы. И то, что люди иногда ходят, ну, допустим, мне понравилось, как допустим в трамвае где-то, не помню, в каком городе, человека без маски не пустили, он взял и пошел впереди трамвая по путям, и трамвай это ничего не может сделать. То есть любое сопротивление, то есть это получается, в принципе, там, интересно. То есть если мир смотреть и изучать, то он дает много подсказок. И последнее, в принципе, в этой же программе, что довести людей до самоубийства. В принципе, получается следующее, даже если вы вдруг кто-то собрался самоубийство уничтожиться. Заберите с собой хоть одного начальника и тогда может мир реально зачиститься. Так что этот самое я хотел в этом направлении. Единственное, что вот то, что там вот типа помощь импульсная, моментальная, то есть они предложили до 12 числа. Скорее всего я понимаю, что этот импульс он и так идет в некотором плане. Вопрос может быть они просто его перекрывают. Ну, чтобы не доходило, то есть не было таких последствий То есть это как вот очистка воды 19 декабря Примерно, я думаю, что этот же импульс идет и уже по территории То есть для очистки неугодных и прочих элементов Вопрос, конечно, надо... То есть я не против, допустим, точечных землетрясений То есть уничтожение тех же, грубо говоря, административных зданий которые, в принципе, да, не нужны Руси. То есть, я планировал, думаю, ну, может быть, эти здания использовать там под кружки, по интересам клуба. Но там, я так понимаю, энергетики столько негативные, когда людей просто гнобят в этих зданиях. То есть, может быть, реально он подлежит уничтожению, Либо землетрясение, либо запустить красного петуха. В принципе, этот год у нас еще ведь все-таки огненный. То есть, все вот это возможно. То есть никуда она не девается. Ой, и все равно мир прекрасен. Сохраняйте радость, спокойствие. Даже если будет весь мир рушиться вокруг. Даже некоторым прогнозам же было, что некому будет закапывать трупы. Но вопрос не в этом, конечно. Все зависит от нас. Что мы как. В любом случае, хочется сделать, чтобы этот переход был плавным. И, так скажем чем меньше уйдет сущностей которые способны к развитию, тем будет лучше насколько я понимаю сейчас три пути развития вверх, вниз и прямо то есть те кто, прямо, те, кто прорывается то есть мы грубо говоря стоим на развилке дорог то есть сейчас вот насколько я понимаю население осталось 5,2 миллиарда по земле но еще вот 2 миллиарда как минимум возможно зачистят так что Будьте готовы к переменам. Единственное, что будущее Руси будет зависеть от вашей помощи другим. Ну, сегодня очень морозно, минус 10. Руки мерзнут, руки дрожат. Ну все, счастливо всем. Благодарю за внимание.